не понимаю чё блять за перезагрузки и плохо дело а? что такое сейчас все что началось пока бы. Вы посмотрите посмотри чё рюкзак нашел большой. Рюкзак ты снял, А ч за рюкзак? А, да, О, сахар. Прям чисто сахар нашел. О, папа, все здоровье. Вот, дай мне сахар, похавай пыли. Кто-то? А, сядь, бегу. Она, Она, как, как всегда, пить хочет, жрать хочет. На, тебе сахар. Он прям упаковку целую нашёл, блин. Бункер нашел тут старый. У тебя есть вода, попить. О. Печально. У тебя дергает, кстати. Угу. Он тоже дергает. Мне тоже. Нет, это не есть хорошо. Опять перезагрузка сейчас будет. Пока я здесь могу жить. Да? И как всегда, туман, туман, похож на обман. Ой, я еще сахар нашел Кого? Сахар а -а -а. Да нечего у меня пить Не жрать, не пить, у меня ничего нет Школьный рюкзак Блин, где здесь, здесь? Здесь колодец стопудово должен быть, да? бегает это я бегу дебильные лаки А, Серега тут валяется. Да, я пока бардак убираю. Угу. А тут... А у тебя же рух. Кто зашел? А. это я да сколько можно дождь они его выключили и снова включили че за бред журуха идет че там, Ваня, там, плывешь а я плохо слышу плывешь говорю я хотел вот опять дождь начался а Скорее я вырубаю дождь реально да он кончился в смысле кончился у меня идет не у нас идет. а меленький такой дождик у меня прям туча. Сможешь с балкона на балкон перепрыгнуть? У меня получалось. Только она взяла и пизданулась потом. Прям на сам балкон, типа. Вот так. Да вот. Сбегаешься, прыгаешь на тот балкон. Да, прикольно, тебе сделали. Блин, у меня уже без скоро будет. Блять, казалось бы, вода рядышком. Пей, не хочу. Все, тоже Зазву. Какой? Тут Ты что, уже уходит? Смотри. Нет, она над нами. Ой, я вас выживу, он бегает. Мы тебя ждем, потому что... В смотришь? Я вас даже снять могу. А, прицел. Ну да. Ну вот более-менее. Вс ⁇ забирай свой рюкзак из-за этого. А, блядь, точно. вс ⁇ А, ты все новый нашел уже. Ага, побольше размешу. <свёзд> блядь, опять тибуляция не работает. может пойдем какой-нибудь бункер? Да, надо сходить и надо попить найти еще. Мгм. Фигня, такой такую... С... звонит, не знаю, 5-6, наверное, можем услышать. Ну да, я ее далеко слышно. Пойдем до того городка заберем, а там еще больше город есть. <пс> <somehow> как бы нас там не убили. Я тачку найти, вы нормально езде ездить моего. Да, было бы неплохо. О, что я нашел. Ч я... ⁇ Я вообще что-то... Чё... Тебя я... Я а, не знаю, я черт ты ну, здесь. Батарейки. Батарейки отдам, надо? Кого? Да у меня есть батарейки. батарейки. Да, тоже. Ещё... Надо кому? Давай, скину кому давай давай давай, сходим давай, сходим. давай, давай, давай, давай, давай, давай, Батарейки, пригодятся батарейки. Чего, жаль до гон? Ну, пойдем. Блин, алоэ хотя бы. алоэ фигня, если честно. Но его нельзя это пить, она только еду восполняет. Я пробовал уже. Еду разве да. Только воду. еду. Воду она тоже дает, не? Ну, чуть. Прям чуть-чуть и то потом опять пить захочет она. Или он. Ну, реально кабылину сделал, блять. Знаешь, как кому тебя надо? Блин, она... она не играет тоже, наверное. Она тоже с скам играет. Она О, бр... попить можно. Ой, блядь. Ты сука! Сумка. Пугал, блядь, жирный. Там еще не... Он упал. Ты видел? когда? Да, да. Он спускался, короче, упал, блядь, замок. Побьем ее немножечко. Ух ты, нифига, зомби, просто что ниоткуда появился парень. О, даже Серега стрелял. Я, а че на меня-то все? Идите в жопу. Раз такой, зомбак и... Пират. <сех> зомбак пират. Да. Пират? Зомбак пират. Серьезно? Серьезно. Mm -hmm. Ну он типа это. Рыбак, наверное, скрыть. Пират. <сех> <сех> зомбак пират. Пиздец <сех> не, не дал, блядь. Урод, я всех хат-пиздал, блядь, этих уродов, блять. Только Серега домой пристрелил. О, надо сначала наполнить флягу. Дыня. И выпить. Кусочек дыни нашел. <дых> Муку хочет тоннить. Хуя он пить хочет, е ⁇ -то. Я из фляги пью. Слышал? чего это я пью. Справу звук. Нет, не слышал. А это так пьешь? Нет. Чего? Стрельба где-то вдалеке. Да, такой чувство, кто кто-то зачем-то ходит. Это ты, да, уронил что-то? Нет, я не уронил, нож положил. Тихо, а че ну, Руку возьму так зарядим пистолет. Я никого не слышу. А сейчас не слышал зомби орал. Боти, не мне не написано, Зомби, я не слышу. Я слышал, вот сейчас зомби. А, а еще не пар... немножко. Еще пять 5... процентов из 95-й. просто зажми F, посмотри, чек. Ай, обосылась, прям. <сосы> да вот ты нормально делаешь это, да? Вот. <сосы> <сосы> Обосралась <Обасровать, сосы> даже. Эх, да. Тихо Чего? Крадётся, блядь крадется, okay. блять? Чё, кто здесь, чё за тварь тут там? В доме ше Хотя он бы у нас ебал, наверное Да уже давно бы Мы тут шумели, срали, поносили А, вот там за? Да, вот там вот вот, вижу теперь. Че видишь? Или это зомби? Это зомби, зомби. Зомби, пират. Опять? Пойду. Так. У тебя Хочешь похавать? Не, ПВК, подожди. <пирает> пират сдох. Нет! Это не тот пират. Там Но еще один пират. И... Там еще один пират лежит. Где? Yeah. Вот, пробежал? Вот он. Вот. Yeah. вот колонка. Ты ч? Да! Это А, нифига. Это типа фонтана. Нифига. себе. а, а скара никого. Ой, дядь, сейчас обосвоешь пойду ближе к помойке. Прям, подожди, у меня тоже походу. Я прямо здесь. О! Да. Вовремя он сам решил посрать. Смотри, я ящик обосрал. Мощно. Да, да. О, он же так лоб вытирает, кого-то капец, он спотел спатьел срать все есть печки у кого-нибудь <связь> дерьмо <связь> yeah, просто ну кто находил я вообще предлагаю на севере коленты не на севере там тоже не делать можно какой-нибудь квадрат вот, допустим b0 там b1 а0 типа потому что ну, А один еще. Потому что весь тусняк происходит вот, вот в этих квадратах Б, А. Много С. То есть очень часто на аэропорт люди бегают. Вообще я бы перешел на серват, где роботы есть. То есть там мало того что, ну, сложно с людьми. А еще не каждый сунется, где роботы есть. То есть еще надо зайти же на базу, где роботы есть. А ну, еще да. там надо выйти. И вот поэтому интересно, наоборот, больше, мне кажется. Смотри, два синих рюкзака и один красный. Давай поменяемся рюкзаками. Мне красный, тебе синий. Блин, ну ссыл, Обосрал, обоссал мусор. Сейчас что, поковыряемся там. О, коробка болтов. что-то мы вообще больше никого не видели кроме одного вот того чувака и все а да он серега там кого-то убил шли-шли никому не мешали охуя выставил мне в ногу блять <сöring> <сöring> я не знаю как он целился но попал в ногу он думал блять думал блять ну вроде в голову целился а почему в ногу попал я yeah. Да, я успел только отбежать. Пушку взять руку, блядь. Давай мы. -мо! Ч такое? Ты еще шли? Да опять у него диарея. Да ты затопал. Коробку прям сел. Завидно, нет, как в коробке сижу. Пушится. Коробку построил. Там такой, пятнище Скрин виллы, блин Блядь, сука, у меня слезы аж Так, что потом-то куда двинем-то? Тут поблизости я не знаю Ничего так-то нет Ну, какая-то точка есть в лесу, вот чуть ниже по... Ну, типа, если через воду прям смотреть, он там в лесу какая-то точка красная. чё а это... я. спать пойду. Да я тоже нас спать. Я что устал, как -то... завтра я зайду. Давайте тут и выйдем. Возле костра. Давайте, наверное, только в здание зайдем лучше. Да, потому что появляться начнем, и прям будем на виду нас. Постучат. на флайн залезть. А дверь бля. да дверь закрываются? они сами не закрываются блять вот с места моя занял блядь, хотел ладно фиг с ним место козырное да Ага. ладно кольки да я на коврике как собака на Всем goodbye, леди джентльмены. Кому понравилось видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал. И всем, всем удачи. Доплыл? Меня скушала акула. Нет, меня скушала акула. Круто. Короче, мне надо, цены мне надо. Желательно бы. Так, что мне еще надо? Его... А, вот. Ой, небольшой плот кишку 6 бутылок. Веревки 10, ну это можно мутить легко. 12 досок и 67 шесть... 7 длинных палок. Такая вот ситуация. Че? Пикает что-то. Пикает? Это yeah. этот, наверное. Называющийся. блять у меня богонос я упал Пиздец, как как теперь вылазить а вот здесь заходи сюда падешь вот. Затонувшие лодки, так понимаешь, нельзя использовать. Как вообще выглядит катера сеять? Так мне надо тоже попить Пойду по мусоркам пошарюсь. <связь> Колонка должна быть. Колонка есть? Должна быть, нет. Да, ей должна быть.